Всем привет! С вами я Настя. Сегодня мы будем играть в казино на РП четвертом сервере. Мне кидают 150 тысяч рублей. Сразу же играем и проигрываем. Плюс 187 тысяч. Пока что мы в плюсе. Нам кинули 85 тысяч. Плюс 85 тысяч рублей. Мне кидают 30 тысяч. Ничья. 50. Минус 100 тысяч рублей. Минус семьдесят три тысячи. Минус. Я сейчас хочу кинуть пятьсот тысяч рублей. Кидаю. Плюс пятьсот тысяч рублей. Просто. Изи. Сорок тысяч рублей. Плюс пятьдесят тысяч рублей. Минус семьдесят девять тысяч рублей. Минус. Плюс 500 тысяч рублей. Мы у него выиграли уже два раза по 500 тысяч рублей. То есть 1 миллион рублей. И у него была однёрка, понимаете, я сыграла не в крысу. И выиграла. У него выпала однёрка, и да, это, соответственно, минус. 200 тысяч рублей. Плюс 200 тысяч рублей. 40 тысяч минус. 200 тысяч рублей мне кидают. Минус 200 тысяч. 100 тысяч рублей Кинули. Плюс 100 тысяч рублей. Я хочу сыграть 100 тысяч рублей Плюс 100 тысяч рублей 70 тысяч Минус Хочу сыграть на 300 тысяч рублей, поэтому кидаем Плюс 300 тысяч рублей 400 тысяч рублей Бросаем Плюс 400 тысяч рублей. Просто изи. 279 тысяч. Минус. 40 тысяч плюс. Я хочу бросить 530 тысяч рублей. Бросаем. Плюс 530 тысяч рублей. Когда слил все бабки. А, итак, ему 6 выпало. Окей, бросить. 5 Просто тупо на одну единичку. Минус 250 тысяч рублей. 500 тысяч рублей. Плюс 500 тысяч рублей. последняя ставка. Итак, бросаю 100 тысяч рублей. Минус. Мы подняли примерно миллион рублей, даже больше. А также, если вы будете регистрироваться на данном сервере, то вводите мой ник при регистрации, и вам капнет денежка. Я надеюсь, вам понравилось это видео, так что ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока!